Эстафета огня Зимней универсиады добралась до Казани. Всемирные студенческие игры пройдут в Красноярске уже в марте, а до этого главный их символ – побывать в 30 крупнейших городах страны. 9 ноября Казанский федеральный университет встретил огонь Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в 2019 году в Красноярске. Все желающие смогли сфотографироваться с огнем предстоящих игр. Беговой этап эстафеты огня универсиады 2019 стартовал. 10 ноября в Казани от Дворца земледельцев 24 факелонос, Пробежали маршрут протяженностью 2500 метров. Он пришел по центральным улицам мимо главных достопримечательностей города, в том числе Благовещенского собора и мечети Кул-Шариф. Среди участников министр молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов, трехкратный призер чемпионатов мира по тяжелой атлетике, двукратный чемпион Европы Олег Чен, а также студенты Казанского федерального университета. Я очень рада, что это случилось, потому что на универсиаде в Казани я выступала просто на одном из этапов в районе. На Олимпиаде на эстафете я была волонтером и вот, наконец-то, доросла до факилоноса. Почему я побежала последней, я не знаю, только догадываюсь, потому что я студент Казанского федерального университета и прямо, ну, около главного здания, это такой и для меня исторический момент, я думаю, и для университета тоже. Этот год э -э, особо выдался для меня, я стала победителем республиканского этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Классный руководитель». Я думаю, что это связано <с, с тем, что я сегодня была причастна к такому великому событию. Этот огонь зажгли 20 сентября в Италии, в Турине, на родине самой первой в истории универсиады, а вот теперь Казань и площадь, установленная возле главного здания Казанского федерального университета. В ужасном огня принял президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, губернатор Красноярского края Александр Ус, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и мэр Казани Ильсур Медшин. Сегодня знаменательные события для нашего города. Мы принимаем эстафеты огня. И сегодня нам очень приятно, что мой коллега-губернатор находится здесь со своей командой. И вы, несмотря на эту температуру, вместе с нами. Все ждут от соревнований чего-то необычного, яркого и запоминающегося. К этому приучили на летней универсиаде в Казани в 2013 году, на Олимпиаде в Сочи и, конечно, на чемпионате мира по футболу. Казань для нас не просто остановка. Это совершенно особый город. Благодаря тому, что летняя универсиада была проведена здесь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 В городе Красноярске. Примечательно, что гимн Зимней Универсиады-2019, который прозвучит в городах Приволжского округа, исполнила студентка Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета Ирина Назарова. Ожидается, что именно она исполнит этот гимн на открытии зимней универсиады-2019. Впереди еще два десятка городов России. Ну а финиш прямо накануне открытия универсиады. 1 марта в Красноярске. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.